Девчонка у нас кланяешь, да? Да, это на ноль меня кинете. Что, говоришь, малик? Я говорю, у нас ведь девчонка в клане есть, нет? Вот книга. Раунд начался. Дай на ноль шаг. Мина, мина, звонит. Бомба Я, установлена. Будет, да, ну, заходите. А, блядь, старый обход. Зарезайте меня. Ждм, ждем, ребят, ждем. Пусть они Слабак. идут до нас, а не Снайпер на нас занимаются. Нет, я имею в Снайпер, он улетелник. Отлично мы выиграли раунд бомба взорвана давайте двоечку теперь идем Установите бомбу возле да, одного да, да, из объектов раунд начался ну не бомба сразу взята заходите заходите заходите мы уже зашли луку не киньте один палец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 А, вот Ох, на единичке, короче, один снайпер, второй не знаем на единичке, на ай-яй-яй-яй Кстати, не обходят, случайно? нет, нет, он на единичке там их два снайпера осталось а по-моему, он там и остался Он на длине. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Установите бомбу. Да это... Хорошо, мы раунд Рынок хороший. Не отвлекаемся на один, просто на больше. Продвигаться на другой. Ого. Как я... Заходим на двойку. На мешках, на моем трудке. Бомба установлена. Помните. лка? Да. Ну а почему лка? А ты точно лка? уничтожили отряд врага победа за нами однерочку сразу заходим через мусор установите бомбу возле одного из объектов раунд начался бомба взята не ждем не ждем ребят не ждем заходим сразу и ноль там, ай, балкон, аккуратно штурмовик стоит, стоит, спрыгнул бомба, утонул бомба, не расплыв, штурмовик вот это балконе есть протянул балкон там за Сих всех рискуем, но Заходит с утра Кред давай идет. Шах там нет, нет. Идут, идет, идет. Кто? Кто? Там, кто? Уже зашел, зашел. Да, Дел. Право, справа, справа, справа, справа, справа, справа, справа Блять. Мы проиграли раунд. Бомба штука. заходит, оттуда заходит. Документирует. Мы проиграли раунд. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Вот, вот, Не будем ничего. Давайте аккуратно. вот. Вот, вот, вот, вот, вот, через вот, вот, вот, вот, вот, вот, а, а, снайпер, снайпер, аккуратно, аккуратно, там еще что-то Идёт, он за, за контейнерами стоит За этими ящиками деревянными Резаю, там, резаю, с левой Всё, резаю Пацаны, прямо киньте гранату, ещё, ещё, ещё Ещё гранату, резаю, резаю Да, давай, Да, вы чё Всё, Блять, агушка. Не, мои ты они, они... Мы победили. Да Защити, ты, ты, ты, ты, ты. А а а я... И... я двойку. Раунд начался. Ладно. На двойку они пошли. Нету на одне, если вообще не ветер. Да-да-да, я А двое типа. Крыса вонючая, блядь. Да, давай, давай. На, балконе. На балконе, да. Треша, реша. И понизу тоже, Коля, понизу тоже. Команда противника разбита. Миссия Хорошо. выполнена. Три раза выполнена. Защитите стратегические. объект. ну давайте рынок расшим. Раунд, Раунд, рейд. Раунд, Раунд рейд. начался. Со мной кто-то один дому сочернился. <связывающие> Квадратик сидят в этом. Еще один. Жмем их. Снял вас, я О, это длина заездил. Трое. О, все там. Трое там. Вот двое. Все бойцы противника убиты. Мы победили. <звы>